Сегодня на Дальнем Востоке столкнулись два Су-34. Они летели без боекомплекта. Экипажу удалось катапультироваться. Самолеты, предположительно, упали в татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. В ведомстве отметили что инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега. Самолеты отрабатывали маневрирование. Пилотов ищут два вертолета Ми-8 и самолета Ан-12. Спасатели обнаружили второго летчика Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны. Позднее стало известно что 12 обнаружил спасательный плод одного из пилотов. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плодом и летчик был поднят на борт вертолета, отметили в ведомстве. Его состояние, как и первого спасенного военного, удовлетворительно. Спасательные операции проходят в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбальном штоне. Вместо аварии идут шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских суда.